тогда добрый день последуйте указаниям, которые указаны у вас сейчас на картинке ну вот сейчас вам все расскажем вы добавьте меня в дискорде так Таржен, вы здесь так, сейчас подождите секунду. У вас другим человеком, извиняемся за такое. Сейчас я вас верну. Нет, нет. Не ту наводку дали. Да, хорошо. Мне администратор передал не тот ядечник Сейчас дам... Ты куда, где вы были куда вас вернуть сейчас она припадет, только скажите-ка вернуть вас Да ничего, спасибо, до свидания